И включаемся, дорогие мои друзья, на вторую карту этого Best of 3, карта Мосты. И в случае победы команды Княжества третьей карты даже и не будет. Все закончится именно здесь. Но если ну, белкам удастся отыграться здесь, тогда мы отправимся смотреть третью карту, что тоже будет очень интересно и, я считаю, вполне себе к месту. Кирнайс минус экзет с энтрифрага. фрага в этот раз начинают... Княжество И начинают они, надо признать, очень и очень уверенно. В очередной раз раунд выигрывается всего-навсего с одной потерей. Погиб, погибла, прошу прощения, княгиня. Но как бы потерять одного игрока, сделав взамен 5 минусов, ну, на мой взгляд, тоже как бы размен математически, во всяком случае, красивый и правильный. Ну что, подготавливается выход на вторую точку, насколько мне понятно здесь, хотя можно, конечно, очень долго сидеть, в общем-то, э и только потом куда-то выйти, в любой момент, по сути, можно перетягиваться, потому что времени тоже предостаточно, учитывая, что до конца раунда полторы минуты, отхилы небольшие от экзетов. Так, и вот здесь уже обход, вон, называется, пересидели. Минус 2 от Кернайса, дорогие мои друзья. Кернайс успевает уйти, кстати говоря, не попав под размен. И даже после еще одного контакта удается выжить. Господи, боже мой, он еще и экзета успевает с собой прихватить. Минус от Шумелки, минус от Ловкости. Ну, какие-то, опять же, ответные действия от Нубелок есть. И это, черт возьми, очень хорошо. Но у нас, что у нас, что у нас? До сих пор ничего толком не происходит. Ребята просто стреляются и не хотят ни в коем случае ставить бомбу. И иногда это правильное решение. На мой взгляд, конечно, постановка бомбы важный процесс, но не ключевой. Кстати, два в одного. И я бы лично не рисковал на месте команды, которая выиграет по таймеру. И никуда бы просто не открывался. Потому что Даркхейм, который, кстати говоря, пришел, насколько я понимаю, что ли на замену его, по-моему, не было же. Ведь, разве нет? Да начался. Даркхейм, наверное, в запасных сидел. Да, он заменил кого? Лов... Ловкость. Здесь топового заменил. Топовый-то у нас пропал, елки палки Я только сейчас заметил. Замена произошла в составе Нубелок, и, по идее, эта замена вроде бы как должна, наверное, усилить команду, но пока по первым двум раундам, двум раундам, простите, э сказать это нельзя. Но в любом случае атака, как бы, и первые, опять же, два раунда может быть что-то здесь пойдет не так, но позже выпрямится и будет все хорошо. Здесь, конечно, опять же вопросы. Дуэль с снайперов, насколько я понимаю, сейчас происходила. Мартовского... Мартовскую зайку. Отстреливают. Экзет... XZ... Что? Кернойс! Врывается, забирает вражеского снайпера и далее на этот врыв пытаются ответить игроки команды «Нубелки». Но пока как-то с ответами, кстати, получается не очень. Потому что затишье. Но вокруг точки А, опять же, точки 1, прошу прощения, будет выстроен раунд, по всей видимости. В упор с дробовика не удается сделать минус. Зато два кила от э, экзета, минус от шумелки. Хорошие. Начало, если можно, конечно, такую стадию раунда называть началом на Начало, в общем, не очень похоже, скорее продолжение Но ситуация это у нас 2 в 5 И вот здесь мне как-то с трудом верится в то, что команда княжества сумеет все-таки взять победу в этом раунде Тут определенно, ну вот, как бы, позицию флайера пройти не удастся Не погибнув, скорее всего, и поэтому, ну... Очень, кстати, близко! Вот, кстати, очень близко, друзья! Я уж прям так сразу со счетов списал, что, дескать, ну тут так не получится. Не-не-не, там 100% будет как бы килы, может быть, будет какой-то размен. А там, оказывается, могло все закончиться совсем, совсем в одну калитку. Мартовский зайка это мальчик. А, все, хорошо, понял. Понял, принял, спасибо большое за пояснение Даблкил от Беларусика Что там в киллфиде вообще? Куча всего В подкате, в подкате уничтожил кого-то Но, тем не менее, какая разница В подкате, не в подкате Есть дефибрилляторы и, конечно, есть поднятые Тиммейты, которые уже начинают Отхиливаться постепенно Ну пока ситуация 4 в 4, Беларусик отдыхает Ловкость отдыхает, Экзет отправляется Отдыхать вместе с ними и Прихватывает за собой Кердайса. Но бомба по-прежнему находится под единичкой И по-прежнему она еще пока не Установлена. Кимба в руках шумелки не удается реализовать. И это 3-1. 3-1. Ну, не сказать, конечно, что это пока как-то идет напряженно. Но, с другой стороны, команда Нубелки выглядит на карте мосты куда более уверенно, нежели они сейчас выглядели на пирамидах. На пирамидах как-то шло, ну, как мне кажется, потруднее. Ох ты! Вот это прилетело! Прилетело так замечательно. Прилетела шумелка. Минус Кирнайс. И вот она постановка, по идее, наверное, бомбы на второй точке Если, конечно, удастся это сделать Потому что игроки, пытающиеся препятствовать поставленной бомбе Собственно, находятся в непосредственной близости А бомба, кстати, до сих пор еще вот только сейчас Только сейчас шумелка ставит бомбу ну, Вовремя поставленная бомба, это всегда хорошо Минус от Беларусика для команды Это, конечно, не очень для белых, разумеется Дар-ка-ка-ка-ка-ка-ка, вот Мы это, только победили. хотел перечислить, кто кого убил, а у нас раунд заканчивается Воистину, правильно сказал Витя, что это куда более мобильная игра, например, нежели Counter-Strike я полностью с этим согласен, действительно, в Counter-Strike а, настолько много экшена на секунду времени не происходит И это, честно сказать, очень здорово Приятно видеть, когда вот я всегда говорю, я люблю быструю атаку в КС. И вот сейчас я вижу быструю, вообще все. Все абсолютно быстрое в Warface. Это то, что меня радует, это то, что я люблю. Была сейчас попытка поставить бомбу. Реализованная, надо признать, попытка поставить бомбу. Darkheim. Минус со снайперской винтовки. И второго успел, по-моему, подрезать перед смертью снайпер. Но далее какие-то киллы. И тут, по-моему, ну белки становятся победителями. Да, нет? Да, нет, нет, да? Как бы да. Или как бы нет. А чё, подожди. Все же погибли. А, надо раздефать же. Господи, боже мой. Здесь есть... Неприятная проблема, что когда у них происходит смена сторон, цвета игроков в лайфбарах, они не меняются, как бы, да? То есть вот какой прикол. Так, а если они сейчас выиграют, сразу следующая команда будет играть. Вот этот делайнер, к сожалению, я не знаю. Вообще договора как бы на 8 часов вечера, да? То есть на ну, через полчаса, по идее. Ну, во-первых, еще надо выиграть. Кстати, я хочу подметить, что княжество, конечно, безусловно, команда амбициозная. И вполне могут бороться здесь э, за победу на двух картах. Без игры на третий. Но посмотрите, как, ну, белки здесь атакуют, как они защищаются. По-моему, здорово. Так вот, да, короче, цвета в барах не меняются. И это добавляет сложности, потому что я забываю, что теперь вот эти люди ставят бомбу. И теперь вот эти люди... Ну, короче, ладно. 3-3. Пока что здесь есть какой-то экшен. И более того, этот экшен еще и дает нам непонимание того, как закончится эта карта. Бомба тикает, во всяком случае. Пока на дефьюз этой бомбы никто не добегает. Вроде бы как, если бы, конечно, ни одно маленькое. Но это экзет, который там чуть-чуть, чуть-чуть попинал соперников по спинам. Но в целом победы все-таки достичь не удается. Так, теперь у нас... Бомбы устанавливают ребята из команды княжества. Надо запомнить, значит, те будут дефать. То есть, по сути, сейчас атака у нас это княжество. И вот этот момент чуть-чуть, чуть-чуть вот дает сложность в комментировании. Потому что обычно привычно видеть э, синий цвет в обороне и красный в атаке. Небольшие размены сейчас, и потасовка на воде произошла Не самая приятное, надо признать, да Но под мостами у нас уже лежат горы трупов Два в два, ситуация, абсолютное равенство Нет, кстати говоря, ме... а нет, есть медик, есть флайера Значит, будут ревайвы, значит, значит, счет уйдет Да, хотел я сказать, в сторону нубелок И он действительно в их сторону смещается Потому что медик, естественно, поднимет в любом случае Как минимум хотя бы одного тиммейта И уже тем самым принесет Перевес. Ну а сейчас ситуация, опять же, интригующая 4-4, дорогие мои друзья И опять на таран Пытаются брать воду ребята из команды княжества Кернайс, Нейманс И куча, куча, куча, опять же Всего куча экшена действительно в этой игре происходит Два игрока команды Нубелки остаются в живых Уже один это Флайера, Но Флайера в теории, может, кстати, опять же, да, там какие-то ревайвы попытаться все-таки сделать. Да, ищет тиммейта, находит бомба. и поднимает экзета. Но в это время уже устанавливается бомба. Кстати, медиков у команды княжества нет. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что там появятся какие-то еще дополнительные игроки. И вот мартовская зайка кладет экзета. Экзета снова поднимают и снова убивают. Мне кажется, мне кажется, короче, что флайера просто... Он сейчас своего тиммейта, поднимая его на линии вражеского огня. Он его специально поднимает, чтобы его тут же опять убили. <свят> ну, 5-4, дорогие друзья. Вперед вырывается все-таки команда княжества. Пока, конечно, с огромными проблемами на самом-то деле все это происходит. Но происходит, что надо признать. Немножко не докатился до позиции соперника белорусик. А так, ведь увидел бы Даркхейм, куда-то там в пяточку оппонента попадает. Но пока что, опять же, есть у нас э, медики. И, естественно, ревайвы э, будут по обе стороны. А, баррикад, по крайней мере, пока жив флайра у команды Нубелки. И пока жива княгиня с Неймансом э, в составе команды княжества. Ну, точка один. Ух ты, как на мину напрыгивает! Ну, блистательная победа. Конец раунда полностью, в общем-то, за авторством флайера. 5-5. Просто 5-5. Я напоминаю, что при случае 10-10 это овертаймы, да, то есть в таком случае будут разыгрываться дополнительные раунды. Ну, а пока под двойку неспешно отправляется команда... Ну, белки. Именно они теперь будут устанавливать бомбу, а их соперники оборонятся. И хочу, кстати, заметить, что, ну, белки в атакующих действиях здесь меня совсем не расстраивают. И, более того, играют очень бодро и живенько. Но какой врыв от белорусика! Замечательный застрел по... Одному сопернику второго добивает тиммейт И Флайра, естественно, тоже погибает Сглазил я, наверное, нубелок Сказал, что у них хороший выход Хорошо они играют в атаке И вот прям тут же все закончилось Закончилось, к сожалению, быстро Мартовский зайка это мальчик Да, Соловей, я в курсе, мне уже сказали Бах от Дархейма Минус мартовский зайка Тот самый тот самый мартовский зайка Который мне вот все утверждает, что он мальчик Ну мы поняли уже, что он мальчик Ну в общем-то установленная бомба Быстрая бомба, кстати говоря И обычно, ну вот например по опыту Контрстрайка, быстрые бомбы чаще всего Как раз выбиваются, потому что Не было никакой подготовки по сути под эти бомбы Однако здесь игра Немножко другая и вот Огромная численность игроков Княжества, которые сейчас В данный момент занимают позиции В... XZ. Вот это да! Вот это да, даблкил. Хороший, хорошо оформленный, надо признать, даблкил. ну 20 секунд до взрыва, в общем-то, есть как бы еще какие-то шансы флайера. Минус Мартовский Зайка. Кернайс последний, его убивают. И это 6-6. Вот такое у нас здесь бадание, дорогие мои друзья. Никто не хотел сдаваться, никто не хотел умирать. Все хотят победить в этой матче. Тем более, это самый тяжелый э, матч за сегодняшний день с психологической точки зрения. Потому что команды открывают турнир. Открывать турнир всегда немножко... Э, ну, более стрессовая, так сказать, ситуация. Раскидываются молотовы, раскидываются гранаты. И тут у нас неожиданно дабл от Кернайса. Неудачный заход. флайер последний. Как уничтожил нашу и все-таки гибель всех игроков команды Нубелки вперед вырывается на один вновь матчпоинт. Команда Княжество. Хочу заметить, кстати, что постоянно так и происходит. Княжество берут один раунд, следом за ними раунд берут Нубелки. Опять княжество, опять Нубелки. То есть чехарда у нас такая интересненькая. О, Сашка, ладно, ладно, так побегу я. Хорошего комментирования, всем приятного просмотра. Витя, спасибочки, удачи тебе и приходи еще. Если что, я здесь... Целых аж два дня буду. Ну что, дорогие мои друзья. Затяжной раунд, по всей видимости, готовится, да? Не сильно спешат. Что-то у нас шумелка-то. А ловкость... А чё так это? А чё так пассивно? но ну, белки сейчас все разыгрывают-то. При этом начали возможность поразмениваться. Ну, молодцы. Нейманс последний. Оп. трезает экзота. Ну, опять же, там полным-полно хиллеров, Точнее, там есть флаера в виде хиллера, Поэтому это уже при любых раскладах вещей Приведет, опять же, к постоянным ревайвам И топтанию на месте То есть ты убил соперника, его тут же подняли и убил его, опять подняли Максимально печальная история получается Из этого, но у нас в очередной раз Временная ничья 77 И с точками, кстати, сейчас не совсем угадывают Команда княжества Стоит ли играть здесь в угадайку при таком счете? Ну, лично я не знаю Но это большой риск при любых раскладах вещей Ну, очень быстрая перетяжка под двойку И сразу уже какие-то киллы экзет во всяком случае убивают Навряд ли его теперь успеют поднять, так как он погиб глубоко в пленту Попытки размены, вот Дабл кил перестреливает белорусика и кернайса Княгиня, княгиня, княгиня, княгиня Итак, у... пауза. В самый, мать его, что вообще за момент. Что вообще за момент. Последние два живых игрока, Даркхейм и Книги, не остаются друг напротив друга. И у нас вдруг внезапно встает пауза. Ну, интересненько. Будут еще сегодня какие-нибудь команды играть? Да, сегодня будет играть еще три пары команд. В 8 часов вечера в 9 в 10 по Москве, соответственно. Есть вопрос, а голд пушки разрешены или нет? Вот это я не знаю, енотик. К моему величайшему сожалению, у меня не было времени ознакомиться с регламентом. А, да и как бы не то, чтобы даже не было времени, скорее не было желания, потому что я практически все равно оттуда ничего не пойму. Мне нужно, нужен кто-то, кто быстро будет объяснять, да, что там в регламенте. Княгиня убила. А, все, да, не убила. То есть, получается, это какой счет? А победа за нами, вражеский отряд уничтожен А, да, действительно Действительно, обряд. да, счет-то 8-7 Да, счет ушел, да, и, правда Но пауза, конечно, какая-то очень прям такая интересная Интересная раунд пауза а, появилась Ну что, 8-7, снова опять же кня... Сейчас сделаю ставку, короче, смотрите Скриньте, раунд берут нубелки <свят> Ну ничего не меняется, потому что из раунда в раунд Все одно и то же, плюс-минус один раунд берут одни, другой раунд берут другие. Беларусик минус Dark Hame, Exit, и Беларусик еще по минусу. Опять же, самое главное для команды Блэквуда Они же нубелки. Максимально долго сейвить флайера. Шумелка успевает забрать Беларусик, прежде чем ее убьют. И флайера последний. Оп, оп! Ну почти, почти, я очень успеваю. близко Два килла успевает сделать, но все-таки 9-7 К сожалению, длину белок удается им Что сделать? Да, Подальше от чувствую. соперников Теперь держаться И это немножко, конечно, возможно будет давить С моральной точки зрения Может и не будет вопрос подготовленности игроков В психологическом плане Но теперь бомбы будут устанавливать Княжество И насколько успешны их действия В атаке будут В общем-то Наверное, это будет определяющим фактором, потому как лично я считаю, что определяет ход игры именно действие атакующей команды. Ретейкать можно, конечно, классно, здорово и часто, но если вы как бы плохо атакуете, то вас при любых раскладах вещей выбивать-то даже и не понадобится, да, вы же ведь плохо атакуете. Экзет пытался ворваться, но княгиня его моментально забирает, флайер ответный минус, и тут же ревайв тиммейта, минус от Дархейма по белорусику, и все, этот дефьюз, и это 9-8. В общем-то, по действиям команд на этой карте засыграны уже сколько, 17 получается раундов, можно точно ответственно заявить, что оборонительная сторона здесь, конечно, гораздо сильнее, потому что... Не первый раз я уже вижу какие-либо ретейки, которые проходят, ну, абсолютно вообще в нулину. То есть, когда атака просто отлетает, ничего не успев сделать. Шумелка. Минер шумелка. Заминировала только что э, подход... К своим соперникам, к своим тиммейтам Прошу просить меня, дорогие друзья Экзот забирает Кернайса. И, в общем, опять у нас там небольшие перестрелки Скорее в пользу Ну, белок, как мне кажется Но, конечно, пока рановато о чем-либо еще говорить Кто-то сидит в дымах, кто-то расстреливает Стены, ну и при этом Кстати, очень сильно ловко сейчас рискует Потому что рядом находится соперник, достает дробовик Не успевает его сделать минус, минус от шумелки Беларуси ласт И, как вы понимаете, у белорусика-то нет Кого бы-то, вот кто бы мог ему Помогать Экзета <XZ1> один на один С белорусиком остаются Очень непростая ситуация Бомба лежит на полу, но времени еще более чем предостаточно Более минуты еще времени Белорусик пытается закружить В таком бурном танце своего а, Визави И в принципе закружили, по-моему, они друг дружку Потому что теперь совсем непонятно, кого где откуда ожидать И вот она, наконец-то, визуальная перестрелочка. Визуальный контакт, прошу прощения, с последующей перестрелкой. Ну, я даже и не знаю, кого сделать ставочку. Но белорусик в наглую просто пошел и как бы приговорил соперника к гибели. Счет 10-8. И это матч дорогие мои друзья. Один раунд и победа вообще в принципе в этом матче э, уйдет в копилку команды княжества. Поэтому ошибаться, но белкам больше нельзя от слов совсем. Шумелка, два минуса и ловкость, еще один фраг догон. гонку. Ну, после этого, естественно, начинается жесткая потасовка, потому что, понятно, одни будут пытаться поднимать других. Флайеры и по минусу, Нейман забирает экзота, ситуация 2 в 2. Но, опять же, да, ревайв и 2 в 3. Кстати, есть и Нейманс, в общем-то, который может сейчас э, поднимать каких-то Тим своих противника. тиммейтов. Но мы и мы без и тиммейтов, дорогие друзья, этот матч заканчивается победой абсолютнейшей и безоговорочной победой команды княжества. И именно они, дорогие друзья, становятся первыми полуфиналистами этого турнира и проходят дальше. А с командой Нубелки, к моему величайшему сожалению, как думаю, и э, к сожалению зрителей, мы в этом турнире больше не встретимся. Они занимают на нем аж целое восьмое место. Вот такая вот печальная история. И на ваших экранах, опять же, статистика. Ознакомьтесь, если хотите. В этот раз, кстати, у Нубелок статистика: ну, куда лучше. Да, здесь есть аж три игрока, сыгравших в плюс. И экзет, который, по сути, свел свою статистику к нулю. Ну, так или иначе, дорогие мои друзья, вот такой.